Друзья, приветствую, добро пожаловать! Смотрите, в этом видео я вам расскажу новости по DGU, что конкретно сейчас там происходит. То есть нужно всем инвесторам, которые сюда инвестировали, пройти верификацию личности KYC. Так, для того, чтобы пройти данную верификацию личности, это обязательно каждому нужно партнеру сделать. Вам нужно просто в разделе «Профиль» найти раздел KYC. Дальше вам нужно заполнить свои инициалы на английском. Также свой адрес прописки на английском. Используйте Яндекс -переводчик, Яндекс переводчик, потому что он не ломает а, текст. Поскольку Google Переводчик ломает текст, и он может неправильно перевести тот же адрес, ту же фамилию. Вот, такие вот новости. Также, когда вы заполняете адрес а, своей прописки, вы можете это делать по данному примеру, который по, в этой странице ниже указан. Вот. Дальше нужно вам отправить документы на верификацию именно паспорт первую страницу потом дальше вам нужно загрузить страницу с пропиской в данный раздел загружаем картинку вот и также конечно же нужно сделать селфи со своим паспортом и отдельным листиком на котором укажите сегодняшнюю дату фото и э, подпись диджею все, данную фотку загружаем в этот раздел и отправляем документы на верификацию. То есть, так проходит конкретно KYC. Поэтому, ребята, проходим верификацию. Также сегодня у них, вернее, в четверг, 13 мая, будут новости вебинар в личном кабинете Там будет ссылочка. Также она есть у них в официальном телеграм-канале. В этом э, вебинаре у них будут новости относительно тех проектов, которые сейчас с ними э, проводят коллаборацию. А конкретно конкретно конкретно сейчас команда стала адвайзером Pumpy Farm, то есть это венчурный фонд по сути начинает инвестировать уже в проекты, то есть сфера деятельности проекта конкретно Pumpy Farm тоже при взаимодействии с проектами блокчейн лаборатории данного фонда DJU. В будущем э, все успехи Pumpy Farm могут повлиять, конечно же, на размер дивидендов. В случае успеха вы будете получать еще больше э, денежек и не только от DJU Wells, но еще и от Pumpy Farm. То есть такие вот интересные новости. Также в разделе новости вы можете отслеживать все новости, которые здесь у них происходят на протяжении развития всего. Различные э, обновления, различные интересные события, вот, до скорых встреч на канале, увидимся в ближайшем будущем вновь, подписывайтесь на канал, колокольчик нажимайте, в телеграме тоже будет, поскольку там оперативные новости, всем пока-пока, инвестируйте в DGU, перспективный стартап, 9 центов сейчас стоит одна доля, всем успешных инвестиций, всем пока-пока, хорошего настроения.